Здравствуйте, мои дорогие друзья, коллеги и те, кто решил разобраться в теме продажи глубже. Почему это важно? Потому что, как ни крути, мы хотим больше денег. Деньги решают большинство наших проблем. А откуда мы берем деньги? Из продажи тех товаров и услуг, которыми занимается наша компания. Поэтому поехали. Почему вам стоит меня послушать? Я не теоретик. Я 15 лет веду бизнес и управляю продажами. Я эксперт по достижению финансовых результатов. Более 200 кейсов, которые подтверждают то, что я помогаю увеличивать доход в 2, 3, 5 и даже 10 раз. Но что не говори, самое главное умение – это вовлекать в свою идею, как сотрудников, так и клиентов, и это называется словом «продать», продать идею, привлечь в свои союзники всех, кто вас слушает. И если вы овладеете теми секретами, которые я рассказываю в этом уроке, то, поверьте, ваши доходы очень сильно вырастут. Поэтому Давайте эти 10 минут проведем вместе и проведем с пользой. И Я поделюсь с вами тем опытом, который собирала 15 лет в бизнесе продаж. Я управляю бизнесом в бьюти направлении. Мы продаем косметику, моющие, средства личной гигиены и многие другие товары широкого потребления. Как вы понимаете, я это делаю не сама. Я это делаю с помощью команды, но очень многие специалисты считают, что ты придумаешь классный бизнес, придешь, наберешь продажников, и они все это сделают. Да нет, дорогие мои, нет. Я начинала с консультанта-продавца и выстроила систему продаж прежде всего для себя. Такую систему, в которой мы становимся друзьями с клиентом. И клиент, если даже не покупает сегодня, он обязательно покупает завтра или послезавтра. Пока я создавала... Этот весь процесс я закончила школу менеджмента, потом управление лидерством и создала большую-большую свою организацию. А когда уже столкнулась с управлением э, командой, мне пришлось обучаться и развиваться дальше. Но я абсолютно не жалею ни тех денег, которые вложены в мое обучение, ни того времени, потому что знаешь, значит развиваешься, значит управляешь. Итак, сейчас я поделюсь с вами теми знаниями, которые позволяют зарабатывать миллионы. Если предприниматель, собственник бизнеса, эксперт или специалист не любит процесс продажи клиента, свой продукт или свой товар, он не может рассчитывать на долгосрочный и системный успех. Согласны? Основные причины отсутствия продаж, их всего три. Они самые простые, но такие важные, и мы сейчас разберем каждую из них поподробнее. Первое. Это внутренняя неуверенность в себе или в продукте. И страх. Страх отказа. Страх отчуждения. Страх того, что вас не поймут. Это так некомфортно, что кажется, что лучше этого не делать. Но когда ты с этим разбираешься, растет и личная уверенность в себе, и манеры говорить растут, и осанка, и человек становится более притягательным даже для противоположного пола. Вторая причина ⁇ это незнание приемов, инструментов и техники продаж. Многие думают, что продажа это такое впаривание, втюхивание, навязывание. Нет, друзья, если вы не любите, когда вам впаривают и втюхивают, помните, никто этого не любит, и это не работает. Третья причина – это неумение презентовать себя и свои услуги. Ну вот как-то неудобненько, пусть лучше другие похвалят. А дело не в похвале, дело в умении представить себя и свою услугу. Интересно? Поехали дальше. Что такое внутренняя неуверенность? А давайте посмотрим на это с научной точки зрения. Все вы наверняка слышали эффект плацебо – улучшение самочувствия человека благодаря тому, что он верит в эффективность некоторого воздействия, в действительности нейтрального. Другими словами, эффект плацебо – это непоколебимая уверенность человека, которая приводит к результату на основании одной только веры. Взяли две группы больных с одним и тем же диагнозом. Одним больным дали препарат и сказали, что этот препарат поможет. Другим сказали, этот препарат невероятно современный, крутой, новый. Он только прошел исследование. И он вам очень поможет, если вы будете его применять. И дали им простую белую таблетку из пищевого мела. Вот просто. Понимаете? Как вы думаете, в какой группе был больше результат? Результат был одинаковый и в той, и в той группе. Когда начали опрашивать тех, у кого не было результата и они получали настоящий препарат, оказалось, что они не верили вообще в свое выздоровление, что они уже давно, ну, как будто бы ушли из состояния и у них потребность болеть. Такой же ответ был и у тех, кто получал таблетку без лекарства. А те, кто получили таблетку без лекарства, в другой группе половина выздоровела. Как это произошло? Только на основании веры. Наше тело, наш мозг начинает вырабатывать такие вещества, которые даже оздоравливают организм, не говоря уже, как это влияет на клиента. Эффект плацебо доказан учеными всего мира. Его эффективность нельзя отрицать, потому что зачастую все проблемы, которые происходят, они кроются в нашем сознании и подсознании. Так как эта внутренняя неуверенность и страх влияет на продажи? Как же повысить продажи, когда ты внутри... Ой-ой-ой, это неудобно, а что они скажут? А они откажут. Ой, да что я такое предлагаю? Да может быть, девушки, да с моим образованием, да заняться чем-нибудь другим. Ребят, я все это проходила. Я проходила, когда я с высшим экономическим образованием, бывший бухгалтер-ревизор, ушла в продажи. Вы себе не представляете, как мне было сложно. Но я находила ответы. Первое – это самовнушение. Это когда ты веришь, и ты записываешь себе новую программу. Не что они подумают, а они посмотрят, что я предлагаю нужные товары, и услугу, и обязательно купят. У меня обязательно купят, у меня обязательно купят. У меня приятно покупать, со мной приятно общаться. Люди хотят покупать мой товар. Внушаем, внушаем, внушаем, смотрим себе в глаза и впитываем эту информацию внутрь. Вторая причина – это страх прошлого. Это то, что раньше не получалось и, кажется, теперь не получится. А давайте-ка перефокусируемся. Давайте из прошлого найдем то, что у вас получалось. В своей программе «Территория денег» я даю несколько способов и пять уроков по повышению уверенности в себе. Но одна из них – это такая крутая техника, которую я даю вам здесь и сейчас. Это положительный опыт из прошлого. Вам нужно прокачать свою самооценку. Напишите список ваших побед и достижений, прочтите его, и вы увидите, как у вас выровняется спина, и вы почувствуете, какой вы крутой. Но нужно написать не менее 20 пунктов. Дальше. Отсутствие страха. Что такое страх? Страх – это инстинктивное предупреждение, что там опасно. Про что страх говорит? Что у тебя может не получиться, что тебя могут отвергнуть. Но отвергнет тебя клиент. И что? Рептильный мозг думает, что отвергнутого выгонят из стаи, и он умрет в одиночестве. Ребята, но мы с вами не умрем в одиночестве. Нас не выгонят из стаи. И если нам клиент сегодня откажет, вы задайте ему такой волшебный вопрос. Запишите его. А что еще я могу сделать, чтобы ты стал моим клиентом? А что еще я могу предложить, чтобы вы купили? Прест простой прямой вопрос. Запишите его и задавайте его клиентам. В той или иной форме интерпретируйте, смягчайте, добавляйте. Следующее ⁇ это тренировки. Отрабатывайте на плюшевые мишки, а отрабатывайте на тех клиентов из списка, которых не жалко потерять. Тренируйтесь, тренируйтесь, потому что главный успех – это отработка. Как становятся олимпийскими чемпионами? Много и много раз делают действия, доводя его до совершенства. А если вы сделали две попытки и у вас не купили, то все – это не мое. Да прям, твое-твое. И когда ты потренируешься, у тебя начнет получаться, ты будешь кайфовать. Ты будешь говорить, боже мой, как классно, как я люблю это дело. Потому что продажи ⁇ это прежде всего общение. Общение и обмен информацией на эмоцию, товаром на деньги, качественной услугой на оплату. Плохой менеджер продает продукты, хороший решает вопросы. Будьте хорошим менеджером, не догоняйте, не навязывайте, помогайте решить вопросы. Эксперт приобретает ощущение уверенности в себе и в своем товаре и услуге. Именно это ощущение позволяет эксперту активно вести продажи, отстаивать свою цену и отстраиваться от конкурентов. Но, к сожалению, многие не знают приемов и техник продаж. И каким бы гениальным ни был продукт, без грамотной стратегии продавать не получится. Конечно, иногда случаются чудеса, и товар расходится, как будто бы просто так. Но за этим волшебством всегда стоит стратегия. А у вас есть стратегия продаж? Продажи, впрочем, дело такое. На удачу полагаться нельзя. А на что же можно полагаться? На технике продаж. Техник продаж очень много. И в одном уроке я дам вам только несколько из них. А поверьте, их намного-намного больше. И в программе «Территория денег» я целый модуль посвящаю продажам. А здесь даю вам крутые выжимки. Итак, техника продаж «Бутерброд». Суть – клиент покупает продукт тогда, когда его ценность выше цены. Хлеб – это цена. А ценность, она и маслечка, и срочек, и колбасочка, и все это сверху, сверху, сверху. Лучший способ что-то продать ⁇ это убедить клиента, что он не тратит деньги, а он их зарабатывает, приумножает, что покупка это или получить предмет практически даром, а еще лучше, что покупка принесет в дальнейшем какие-то выгоды и даже деньги. Итак, техники продаж. Техника бутерброд, техника сэндвич и техника заключения сделки, выбор без выбора. Техника бутерброд. Вы называете цену, а вслед за ней рассказываете, что входит в эту цену. В этом случае цена – это ваша основа, ваш хлеб, а все ингредиенты – это преимущества. Техника сэндвич когда клиенту запоминаются первые и последние аргументы, а то, что посрединке, выпадает из внимания. Поэтому мы начинаем продавать с выгод, помещаем цену посредине и снова накидываем плюсов, плюсов, плюсов в товаре. И заключение сделки, когда мы даем выбор без выбора. Вы должны представить потенциальному клиенту некую возможность выбирать между пылесосом и холодильником, между стиральной машиной и микроволновой печью. Что вы хотите купить сегодня? Микроволновую печь или холодильник? Как будто бы нет возможности ничего не купить. И если вы при этом Расскажите в форме бутерброда или сэндвича, как можно продать холодильник. Смотрите, холодильник это такой шкаф, который охлаждает. Все, он стоит 500 долларов. Но к этому холодильнику у нас еще идет и начинаете давать преимущества, гарантия эксплуатация, у вас зайдут бонусы, вы будете этим долго пользоваться и так далее, и так далее. Теперь, если мы говорим об услугах, да? например, вы покупаете какой-то инфопродукт, покупаете какой-то курс, а к этому курсу, как что у нас еще будет надстройкой? Круг общения, поддержка, у вас будет мотивация. У вас будут новые знания, и у вас наконец-то будет рывок вперед, потому что без курса и без окружения, да, вы послушаете урок, вы все поймете. Вопрос, а что вы сделаете? А придете ли вы к личному результату? И вот смотрите, когда вы все это дали своему клиенту, иными словами, вы предложили то или то, вы можете здесь уже сделать ему выбор без выбора. Вы хотите просмотреть урок бесплатный до конца или вы хотите пройти полностью курс, внедрить эти другие техники, проработать свое мышление, простроить стратегию, план действий и выйти на доход в x2, x3 или x10. Конечно, клиент всегда имеет выбор. Он может отказаться, но когда вы даете две выгодные, Позиции, то он, как правило, выбирает из двух. Каждую из этих техник вы можете адаптировать под свой офлайн или онлайн бизнес, как в личной переписке с клиентами, так и посредством ведения своего блога, общения через него с большим количеством аудитории. Третья причина, и, наверное, она самая большая, как у айсберга есть верхушечка, а есть вот эта глубина. Это неумение презентовать себя и свои услуги. Не, не ощущает человек свою ценность. Не знает, насколько он хорош, насколько его услуга хороша. Как правило, этим синдромом самозванца страдают очень хорошие специалисты. А вот эти вот наглые, быстрые самозванцы они вообще не парятся и зарабатывают большие деньги. Поэтому, дорогие мои друзья, если вдруг вы отлавливаете у себя синдром самозванца, то вы должны проработать. Вы и ваша услуга – инструмент решения проблемы клиента. И как же этот клиент без вас-то? сидеть там с проблемами. И от того, насколько привлекательно для клиента вы презентуете себя как эксперта и свои услуги, зависит, купит он услугу или нет, решит он родненький свою проблему или нет. Не о себе думайте, о нем думайте, как ему важно увидеть в вас эксперта, чтобы помочь ему решить проблему. А теперь экспертная самопрезентация. Сделайте скриншот этого слайда, сфотографируйте себя, чтобы вы могли это проработать. Кто я? Кто я? Я коуч и психолог. Что я делаю? Обучаю продажам. Какой результат я даю клиентам? Я помогаю клиентам убрать психологические затыки, справиться с неуверенностью, отстроить внутреннюю опору, научиться презентовать и продавать, и много зарабатывать. И пройдя мое обучение с обратной связью, с разборами, ваш доход вырастет в 2-3-5 раз. Все зависит от того, на каком уровне вы сейчас находитесь. Если у вас уже большие продажи, мы сделаем x2. А если вы только начинаете, мы сделаем x10, потому что у вас еще не поле. А теперь задание. Напишите ответы на эти вопросы и пришлите их мне в Инстаграм, в Директ. Напишите, Лиль, проходила твой урок или проходил, и высылаю тебе домашку. Всем, кто пришлет мне ответы на эти вопросы, я начислю 500 э, бонусов. Эти бонусы вы сможете обменять, использовать как скидку, как предоплату на любой мой продукт, который у меня есть. Поэтому сделайте это задание для себя, а я вам за него заплачу. Представляете, как я вас мотивирую? Напишите, кто вы. Напишите, что вы делаете. В чем смысл вашей деятельности. Напишите, какой результат вы уже даете своим клиентам. А чего вам не хватает, чтобы продавать в два раза больше? А когда напишите, напишите, а чего не хватает, чтобы в 5 раз больше продавать и зарабатывать. Вытащите из себя ответы. И я дам вам голосовой ответ, что вам делать с этим дальше. Или вы придете в мою программу и системно проработаете и свое мышление, и себя. Кто я? Я Лилия Стегнеева. Мне 43 года. Я предпринимателем с оборотом 5 миллионов долларов в год, сертифицированный коуч, бизнес-психолог, тренер по продажам, эксперт по достижению финансовых результатов, подтвержденный отзывами клиентами, кейсами моих клиентов, которые вы можете почитать в моем инстаграм. Что я делаю? Я веду платные личные консультации по любым запросам клиента. Помогаю прийти к финансовому результату, сделать x2, x10 на своем авторском курсе «Территория денег». Какой результат я уже сейчас даю своим клиентам? Мы прописываем портрет желаемого клиента, как для компании, так и для э, эксперта или специалиста. Прописываем ваше предложение, то, которое вы можете сделать. Показываем его со стороны выгод. Когда я прорабатываю это с клиентами, говорю, боже, ведь и правда, ведь точно я так делаю, я говорю, конечно, просто ты не можешь упаковать это. А я в личной проработке учу это упаковать и презентовать. А также мы делаем план привлечения клиентов и четкую опору, почему клиенты купят. Дальше дело за малым. Вы применяете и получаете результат. А те, кто идет со мной в программу, я довожу до результата, сопровождая человека и отслеживая, где и что еще не работает. Какой результат я могу дать именно вам? Доход x2 в первые полгода после внедрения моих рекомендаций. А может и x10. Зависит от вас. Итак, друзья, мы прошли с вами по уроку как продавать на высокие чеки. Используйте это, не оставляйте это в долгий ящик, переслушайте этот урок еще и еще, выпишите свои выводы, подпишитесь на мой Инстаграм, где даю очень много полезного и обменяйте свое выполненное задание на деньги. Уже прямо сейчас монетизируйте свой опыт, свое действие и развивайтесь, богатейте и зарабатывайте больше. До встречи. Пока-пока.